Иран предлагает АвтоВАЗу наладить совместную сборку автомобилей. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель Совета директоров Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджафи Манеш. Он назвал текущее положение Ирана и России исключительным, очевидно подразумевая санкционное давление со стороны западных стран, а потому призвал пользоваться такой возможностью. В Тольятти телеканалу «АвтоПлюс» предпочли не комментировать заявление иранской стороны. Видимо, вазовцев в порядком утомили ничем не подкрепленные предложения со стороны ближневосточных функционеров. Между тем, в Исламской республике имеется очевидный долгострой, с которым как раз может помочь автоВАЗ. Это седан Renault Рено Standard 90, а точнее Рено Логан первого поколения, что выпускался совместными силами компании Рено, Сайпа и Ходру. Как выяснила редакция телеканала «Автоплюс», в 2018 году после очередного витка санкционных ограничений французская сторона вышла из этого проекта. И с того момента иранцы никак не могут возобновить выпуск модели, хотя презентовали рестайлинговую машину спустя 18 месяцев после ухода французов — в 2020 году. Ранее ходили слухи, будто для седана нет мотора. Но нет. Тогда же, два года назад, «Сайпа» внедрила собственные агрегаты — и движок, и коробку. И вообще по заявленным данным модель локализована аж на 85%. Чего из оставшихся 15% для простенького бюджетника не способна сделать развитая иранская промышленность, остается загадкой. Но в любом случае их можно взять из Вазовского Ларгуса, который технически тоже есть логан. Новость, которую практически нечем проиллюстрировать. Марка Москвич начинает набирать с дилеров. Заявки будут приниматься только от автосалонов в крупных городах, причем будущий партнер обязан создать инфраструктуру для зарядки электромобилей. Однако о самих автомобилях под маркой Москвич информации все еще нет. Летом представители бренда предъявили примерный модельный ряд автозавода, в котором эксперты разглядели сплошь китайские автомобили Джак. Позднее и Москвич, и КамАЗ, который выступает индустриальным партнером заявили, что все совпадения случайные, а машины предоставит другой производитель. Но других известных кандидатов пока нет. В любом случае, на первых порах речь идет исключительно об отверточной сборке из СКД машинокомплектов. А по такой технологии на московском заводе можно освоить выпуск практически любых моделей, включая электрические.